Всем привет! Вы на канале Asma Day Play и мы продолжаем игру The Best Insight. Зверь внутри. Глава шестая. Судья пытался меня задушить и задушил бы, если бы не вмешался тот человек в цилиндре и маске. Он убил судью Нортона прямо у меня на глазах, перерезал ему горло, словно пытался спасти меня. Но Почему? «Ну почему? Жить невозможно по уму, все потому...» Это, скорее всего, был отец. «Батько вернулся! Батько!» «Господи, один я не справлюсь, столько крови! Боже милостив, это один из гостей!» «Не знаю. Позови кого-нибудь, иначе он просто течет кровью. Зажми рану. Уборщик наверху, комната 207. Где ты?» Кто это? Спокойно. Не пытайся встать. Господи, чтоб еще раз кто-то уговорил меня отправиться в горы. А вот и он. Кажется, это тот пропавший мужчина. Детектив показывал постояльцам. Детектив, вы об этом пронырили вам в хлыще. Уолтере. Матерь Божья, мне нужно отправить телеграмму шерифу. Подождите, так, мне кажется, он подыхает просто, я видел такие раны, ему осталось не больше пары минут, мне жаль, сынок, эти голоса, их так много, подождите, я уже где-то слышал этот разговор, так, эти люди, они упоминали, что судью разыскивал детектив Уэлтер Гилман. Кем был Уолтер Гилман? Кем он был? Если, так если он занимался исчезновением людей в этих местах, значит, мог знать что-то там. Возможно, я смогу узнать номер его комнаты на стойке. Так, попасть в регистратуру. 207, если помню, там по-моему что-то уборщик или кто там. Так, это вот я вломился сюда. а Это, получается, из главы четвертой предшествовало мне. Так. Ага. Так, давайте посмотрим. У меня есть фонарь. зажгем и осмотримся. Что у нас здесь? Так. Спички. Так, понятно. Застрял. Ничего не поделать. О -о -о. А как же я без пистолета? чем что он? Прикован, что ли? Ладно, не суть. Пора нам страху понабраться. Так. Мы должны что-то узнать на барной стойке. Где-то. Номер. Номер. Так, ладно. Так. Что это? Это хрень какая-то. Так. Барная стойка. Так, а где? Вот, регистратура. Всегда здесь. Так. Вот я думал, хоть свечки заж зажечь можно, так. Опа. Так. Что у нас здесь еще? Так. Ключи от регистратуры обычно хранятся у уборщика. Комната 207. Я же говорил, я был прав, я запомнил. Итак. Так, это он, судья Джон Нортон, бывший партнер моего отца. Такое вообще возможно? Я только что видел преступление десятилетней давности. А, кем, почему он разыскивал Нортона, не доверял Шриху? Я начинаю путаться. Давайте прочитаем. Пропал без вести судья Джон Нортон. Возраст 49 лет. Последний раз замечен. так. Уолтер Гилман в, дальне... в данный момент... Проживает в гостинице Белкона, в комнате номер и молчок. Как ты, О. Так, пропавший судья, кто его искал? вот так. Ладно. Так. Так. Ну-ка. А, так, нам что надо-то? Нам надо, так. Угу, угу. Ага. Так. так, детектив, а так. Ключ в его комнате должен быть в регистратуре. Так. А, нам надо в комнату 207. Так. Если это как в России построено, то 207 у нас находится на втором этаже. Тут везде все закрыто, ладно. Ой! А! Кто? Шифонер! Откуда? Так. Твою шмать то Да, обосраться можно только в путь. Хорошо, что по сюжету меня не должны были прихлопнуть, а иначе бы. Так. А если. А если бы меня прихлопнуло, если бы на ногу он упал. О, вот то, что я искал. Так. Керосинку. Надо керосинку новую покупать. Старая совсем плохая. Пожар может быть. Итак. Так, так, так. Да кто его? Его то ли швырнули, то ли что. Комната 207. Так, ну, стол за второй этаж. Как я и говорил. Ох, твою мать-то. Я боюсь даже здесь передвигаться. Ночь. Ночь на дворе. Туда хотите сходить? Идите сами. А я пойду наверх. Так, а мне, блин, придется туда идти. Так, никого нету, ну и слава богу. Я все-таки думаю, какой-то демон, призрак это. Блин, вот не хотелось туда идти, Ну, не хотелось, а приходится. Ох, страшно как. Так, о, о, он туда мне надо будет, по ходу дела. Так, ты гори. Как можно больше свечей, чтобы горело. О, видели? Видели? Я видел, я видел, я видел. У меня так я чуть не обосрался нахрен. Вот, вот, где ужас. Периферийным зрением, краешком глаза, всего лишь увидеть. Нет, не открыто. И все. Вот там, вот кто-то ходил. Вот там. И, ладно. Потом, потом на повторе можно будет еще раз глянуть, еще раз сирануть. Ну мы будем готовы, мы будем готовы к этому. Ох, ох. Так. О, план. Так, завершите осмотр. Так. 113. Это что-то чё, чертова дюжина? Не пойму. Так. А мне надо 207. А 113. Это где я нахожусь сейчас? А, вот смотрите. И лестница есть. Раз, два, три. Три лестницы. Вот одна вот там вот за хламом. Так. Подожди, вон там вот одна лестница есть, а здесь здесь свечка есть. Свечку мы зажжем. Что он нас сюда дернуло? А, а, а, а где? Что? А, мурашки, мурашки, Уракашки! Так. Слышь, мать, у меня волосы даже на ногах дыбом стали. Так. Блин, какой нибудь там, не знаю. Надо побольше укрепительного так пить и оставил кто-то из гостей. Так, вот луки. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, они сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Так, вот какая-то на первый взгляд белиберда. Так. Что у нас здесь? Ну, Ни хрена такого хорошего нету. Двери валяются, костыли, свечку. Свечку, да, Наверное, я зажег. Не могу сейчас вам этого припомнить, сказать или объяснить. Извините, я все еще в ступоре, все еще в шоке. Меня только что напугали. Единственное, что утешать будет, если вдруг вы проходите и смотрите, как пройти, и вас тоже это очень сильно напугало. Так, кстати. Так, у меня кончился свет. Минутку. Так. Керосин. Так. Все. Идем к лестнице. Свечки. Зажигаешь все свечки. Тут должно быть светло, как днем. Так, вот сюда кто-то проходил, если я не ошибаюсь, или сюда, за угол. Но мы ничего не боимся, я боюсь повернуться, вот реально боюсь повернуться, думаю, сейчас кто-нибудь, пусть пусть лучше он останется неизведанным. Пусть он лучше за спиной будет, ох, я сейчас повернусь. А, никого нету, ну и ладно. Фух, пронесло. Вот сейчас из двери поди вылезет, тварь такая. Так, так, так, так. Кто здесь? Кто здесь? Всем выйти из сумрака. Кто? Кто? Никого? Фар, глобус. Так. Кто? Глобус? Глобус, нет. Так. Всем, всем. Так, лестница. Лестница. Зачем мне лестница? Нет, лестница мне не нужна. Мне надо на второй этаж. Я по-любому на второй этаж. Потому что 207 квартира именно там. Так. Я боюсь, что здесь кто-то побежит на меня, кто-то выбежит. Но не может, потому что так спокойно я продвигаюсь. И один шкаф только. В прошлых сериях, как вы помните, сраться можно было на каждом шагу. Где? Кто? Я? Здесь. Где мой пистолет? На большом каретном. Итак. Так. Сзади, снизу, сверху. Да лучше уж со спины через окно нападал блин держит все время в страхе где свечки свечки где свечки свечки волга св... свеча горит заметили и это горит и это горит может я так Боже, что то кто еще и что он здесь делает кто-то что-то что-то видит кто-то что-то что-то видит я не вижу я не я не хочу даже смотреть там кто там, что? Кто, что делать? Где? чё Кто там? Где? Покажите у меня страх. страх. Так. Сейчас посмотрю. Так, 207. Если я поднялся. Да, вот, так я и стою возле нее. Вот она сразу же. Это вот. Это вот сразу 207. Господи, я боюсь. и Девочки и мальчики. А также их родители. Вот. Вот она. Проклятие закрыто. Изнутри. Кто там? Кто-то, может быть, ты должен был сдохнуть, сдохнуть. Так. Кажется, пила достаточно острая, чтобы разрезать цепочку. А. Цепочку резать. Там харя такая. С харя ты, ты что вот будешь делать? Цепочку ты разрежешь. Ну, еще как... Э -э, приглашает меня? Твою шумать-то. Надо посрать, что ли, сходить. Итак, как бы нам его забрать? Так, так, так. Ну давайте, ч ⁇ уж? Страху натерпелись. дверка закрылась стулом даже ну кстати почему-то я не испугался не знаю почему неизвестно так так так видимо присытилась уже кстати керосин подзаправим. что у нас здесь Рупика нету. Так. Рупика нету. По кровати. Я хотел по кровати пройтись. Как важная пися. Так, минутку. Нет, ничего. Какая-то баба жила. Ну да и ладно. Старая, наверное. Старушка. Так. Мне надо как-то насквозь пройти, как я понимаю. Или найти что-нибудь, что помогло бы мне пройти бы так. Так. так. Как оно у нас? Обыскать комнату 208. Так, а что у меня. Так, отмыть! У меня же есть отмычки! А почему я не могу вскрывать замки? Так керосин старая лампа, спички Ага. Там дождь на улице, кстати. Уже хорошо. Видите, почему-то я так отмычки. То, что нужно. Вращать. А нет. Так. Кровь. Кабин. Ужас. Ну пойдем туда. Ну, кстати, что-то не очень, конечно, страшно. Что это было и куда оно пыталось меня затащить? Может, ват? О, Господи. Во что я влип? Может, может, любовь поможет? Так, слышите звук? А я принципиально не поворачиваюсь. Уж лучше так, чем я сейчас... Разрыв пукана получу. Так. Что тут? Что тут может быть такого? Так, а это что такое вообще? А это что-то тяжелое, это не то. Так. Заметьте, кресты какие-то. Тут много крестов. Заметили? Много крестов. Почему? Так. Показалось. Показалось. Оказалось, мне казалось. Так. Вон в ту дыру мне надо будет лезть. Часы. Так. Дверь закрыта. Сейчас пойдем еще с этой ведьмой. Мне придется биться здесь. Зеркало. Кстати лица своего мы почему-то не видим. Так, спички, спички мы возьмем. Так, вот здесь все зажгли, тут зажгли. Вроде ничего, да нету. Кто-нибудь что-нибудь еще заметил? Так, вот, кстати, керосинку это хорошо, что мы сюда. Так, керосинка. Все, лезем вон в ту нору. Опаньки пролезли. Так, войдите, войдите. Я не понял, что за? Э, э. Может я что-то упустил? Кто-нибудь что-нибудь понял? А, вон оно что, Михалыч. Я-то думала а оно-то оказалось Слишком очевидным. Так, что там, что там, что там? Ничего. Зато интриги понагнали, -мо, как будто там. Вот. Ну давай, ну, ну выпрыгни. Давай. Я как ведро-то в это зашагнул то Керосинку, керосинку мы возьмем. Так, так, так. Пила. Черт, что тут произошло? Какая-то бойня, боже мой! С помощью такой пилы можно преодолевать различные препятствия, например, цепи и висячие замки, конечно, можно. Так, ничего хорошего, ничего. Пила должна срезать цепочку. ничего хорошего еще как хорошего всего хорошего всего побольше кстати М да кто здесь пал даже а кстати смотрите это наверное та женщина которая это смотрите какой-то демон поедает человека скорее всего девушку так что это какой-то сатанистский не знаю культ, что ли тут так, давайте посмотрим что это попал журнал для пациентов психиатрических учреждений журнал издающийся для пациентов психиатрической больницы во многих таких заведениях люди мечтать не могут о подобных благах цивилизации их кормят помоями и привязывают к кроватям. Многие из них просто не доживают до излечения, а выживших все равно больше нельзя называть по-настоящему свободными людьми. Выписаться из подобного учреждения – не небывалая удача. Так, минутку. Подождите. Нет, нет, нет. Так. Первый журнал, выпускаемый под редакцией пациентов «Поэмы и истории» Интервью статьи сентябрь октябрь пятьдесятый год. Так, вот теперь понятно. Спички отдай. Вот так. Господи, как же его тут резали, кромсали. Я даже не знаю, что. Смотрите, что-то с демонами связано везде. Так, ну я хочу выйти как нормальный белый человек. Сейчас, уж можно подевайте. Давай, давай, давай, давай, давай. Вот так. Давай, меня уже напугали. Где это? чертова бабка. Так, 200 300 Так. 207. Руку вверх. Руку, руку вверх, тварь. Вот так. В лампе нет керосина. Давайте заправим лампу. Раз, два, три. Пробоксим. Четыре. Так. Давай, давай, давай пили, пили, пили. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот Кто там? Кто-то есть? Да бог со тобой. Так. Но На сегодня мы наш лимит исчерпан. Волосы, которые были уже, дыбом, встали, уже стоят. Так что. Так, мне нужен ключ. Так. Где он может быть? Он может быть в тумбочке, в полочке шкатулки но иногда может быть конечно и в трупе но я думаю пока нет это слишком будет Вот где-то здесь Давайте начнем тут в шкафу нету трупа, призрака бедняга проживать тут большую часть жизни а после смерти все равно остаются уборщиками да и постояльцы тут сделают, сдается мне не самый дружелюбный. Конечно. Я бы здесь был бы постоянным, тоже бы не дружелюбный был. Так. Это что? Е ⁇ твою мать-то всякие метлы. Ну давай, ты открывай. Ты открывай. Ты вот... Нет, вот ты открывай. Так. Ну ты тварь, ну ты же взялся. так закрыто закрыто закрыто закрыто что на кухне не пошарится на так так тут тоже ничего так так вот вот здесь вот может быть рен так ни хрена даже и не думайте так Куча чемоданов, кстати, в пиджаке. Нет. Так. О, труп. Подождите, там вот еще одна свечка есть. Вот так, светло к днем, чтобы. Смотрели, Вия, где ему было страшно, он свечей зажег. Рук. Нарисовал. Вот, и я также буду. По максимуму Обезопасиваться. Так что. Не надо меня осуждать. Мне очень страшно было. Все время какие-то жуткие там кто-то тащит что-то, что-то там. Поэтому. Этот труп, это, кстати, труп, этот не жуткий. Ой, что-то где-то скрипик скрипнуло. А, это труп откинулся, посмотрите какая прелесть как мило с его стороны Так, сначала записка жалко мне этого бедолагу начал пить чтобы не сбрендить боюсь если призраки не оставят меня в покое я и сам сопьюсь мистер джекобс все твердит что я должен поменьше налегать на выпивку что мне мерещится всякую спьяну. вот только это все за правду уж я-то знаю я пью это только потому, что мне страшно. Что-то бродит в этих лесах. Я слышал крики глуш... в глуши, вовь в пещерах. Люди не издают таких звуков. И я видел следы когтей на коре. Уймись, пинчуга, ты все всех гостей распугаешь, говорит мистер Джейкоб. А что, если им стоит бояться? Сколько людей уходит в лес, больше и не возвращалось? Господи, опять это твой. Как тут устроить без выпивки? Ну, без выпивки. Без выпивки. Не знаю, а как люди спят без выпивки? Синюшный. Я уж думал, ты разложился тут. А ты только посинел, подобрел, блин. А ключ отдашь? вот так с их помощью можно войти в комнату 106 и коридор ведущий во второе крыло гостиницы давай давай кто где люстра Да хрен с тобой не так страшно так вот я бы посюда был вошел и вышел бы вот тебе и богу, чтоб туда только не идти по-любому по какая-то мразота будет вот вот я знал я догадывался об этом но не может быть все так легко и просто так ты-то надеюсь хоть не встанешь господи у меня уже волосы аж на ногах подпрыгивают от предвкушения о так Сюда, сюда, так, мне куда? На первый этаж. Ключ, ключ, ну уж мать-то. Ключ надо. Так, тут все забито, тут все разбито. Свечку мы зажгем. Херосинку мы возьмем. Так, что это такое? Блин, это не то. Вот оно. Ключ открыло, открывает крыло А. Хорошо, что открывает. А, -а, -а, -а твоюшь, мать, вы это видели, твою, О Ой! Did... Это призраки или совсем врыхнулся, врыхнулся? Господи, блин, надо штаны менять, штаны менять или памперсы носить, нахрен в эту игру играя Но хотя бы я этого и ожидал. Так, все, крыло А а! Вот здесь да это Мужик этот меня гонял Сейчас баба это будет гонять Тварь такая Что-то написано впереди Так Так, минутку Вот так Свечи горят Донот, Open, не открывать Так Похоже у уборщика были Серьезные проблемы с одним из постояльцев да, ⁇ -мо ⁇ почему я... Так, записка с паролем. Этот психопат хотел меня укокошить. Я сумел запереть его в одной из комнат. Помоги, Господь, тому, кто рискнет пойти в крыло Б. Комбинация к замку. Ангер. Гнев. В переводе. Ага. Так, ну ладно. Так. А у нас выхода нету, да? Нету. Да вообще бы не хотел бы туда идти давай давай давай вот так а я все равно туда пойду давайте надеюсь я туда не попаду Нет, попал. Блин, придется идти туда. Твою ж мать-то. Значит, мне там что-то надо забрать. Или что там сделать. Подождите, а я тут, блин, пройтись, нагниться и пройтись. Так, мне вот туда надо пройти. Я в каком крыле-то был? В 207. -м. А вот я где нахожусь. Мне туда пройти надо. Ага. Ничего не понимаю, конечно. Давайте керосинку лучше подзаправим. Так. Что у нас здесь? Так, мы куда-то идем. Я не знаю, даже по квесту мы идем или не по квесту. Ну в проход пока только один. Куда идем? Зачем идем? Так, слышите, там кто-то кто-то бубнит, кто-то что-то разговаривает. Так, или это мне слышится. Или это откуда-то с улицы. Или это откуда-то извне. Вот смотрите, сундук. А в сундуке. А. Так. А там ничего нету. Так, а что он нам светился тогда? Окошко-то закрыто. А, -а, а, вон оно, что Михалыч. Хорошо, что здесь подсвечиваются еще некоторые вещи. Ой-о, твою мать. А это-то еще что такое? Так, подождите, давайте, куда мне вообще надо попасть? в Крыло Б. А я сейчас в крыле Б. Блин, а я в крыле Б. Так, так, давайте записку почитаем. Господи, этот безумец не просто украл форму солдата Севера и убил. Трех невинных людей. Он хотел убить еще и президента. К счастью, теперь он мертв. Но кто его мог убить? Джон, прошло по плану. Да, мой дорогой брат. Шедевр близок к завершению. Я раздобыл форму солдата севера и добрался до северного Массачусетса. По пути я расправился с тремя предателями нашей славной Родины, этими любителями нигеров плюющими на наш флаг. Должно быть, я заблудился, потому что вместо лоула оказался в какой-то глуши. К счастью, Господь направил меня в заброшенную гостиницу, где я сейчас заканчиваю последнее приготовление и читаю молитвы. Знаешь, что это значит? Да Бог, ныне... да Бог на нашей стороне, брат. Он тоже желает, чтобы наши планы притворились пред... в жизнь А значит, Дни Авраама Линкольна и его проклятых прихвост не сочтены. Надеюсь, ты без всяких происшествий добрался до Монреала. Я верю, что он защитит тебя так же, как и меня. Боже, храни конфедерацию и Джорджа Джеффорсона Дэвила, Джеймс Уэйклд Бут. Какой Значит, форма Северна была только маскировка, ситуация становится все загадочнее и загадочнее. Тело есть. Надеюсь, он никуда не уйдет. Он не будет оживать. Так, ну подобную картину мы, кстати, видели. Видите, какой-то, черт говорю, какие-то сектанты тут. Убитый. Подождите, тот-то был. А, там мясо было, кровь. шевелится как бы наверное о нем и писал тот встревоженный уборщик он давно умер Сейчас спиной повернусь он отсюда выскочит бабка давай давай давай я хочу нажать на ну давай ладно я пойду он сейчас сзади на меня нападет так попасть на верхний этаж давай я готов так зажгем на всякий случай Так, это уронить можно о смотрите как я удачно вот керосинку взял так что у нас здесь ни хрена нету хорошего так и последний Не, ничего такого нету чтобы нас могло так заинтересовать ну давай, хватай твою шмать того вот так и ничего. Так керосинку мы взяли. Так, ну давайте, я готов, я жду, когда он со спины нападет. Не нападает, ну вот тварь такая. Что у нас здесь? Так, так на второй этаж. Так сиди мертвый, господи. Один мертвый, видите, опять пожирает сектанты всех вас на плаху так так ну-ка ну-ка нет все-таки показалось думал там что-то есть так это корни кстати мы корни такие уже резали однажды в подвале можно было бы их на палом какие-нибудь было бы тоже неплохо Так, так, так, керосиночку мы возьмем. Получено полный баг достижения. Uh, снова эти чертовые корни вряд ли я смогу просто сломать их. Давайте, у меня вроде были ножницы. Отмычка, связка ключей. Так, голыми руками. Так. Я наткнулся на изувеченный труп. Так, судя по униформе, так, в его тело были сажены... Какой-то острый предмет. Ну, сейчас пойду из него доставать этот предмет. Где труд? Что? Не мог же он просто встать и уйти. Ну, давай, сзади напади. Давай, вот он ты. Вот так вот. А откуда? Отпусти меня. Помогите на помощь. Давай, игра выше. Не жить тебе, чертов янки. Давай, давай, давай. давай. Покушение не остановить. Линкмен должен... Вот так вот тебе, тварь. Я ж тебе говорил, я ждал, ждал чего-то подобного, что он оживет. А вот и напал. О, смотрите, как я кнул пальцем в жопу и то попал. напал И к корням его, падло. Нет, нет, нет, нет. Тут вот мало крови было, да? Надо еще брызгануть. А вы знаете, что она плохо отстирывается? Вот смотрите, он, он разметало, как все тут. Ну, ну, блин, давай. Вот так взять. Это мы уже знаем. Вот смотрите, какие останки интересны. Ну да ладно. Интересно, интересно, но У нас корни. Они нас ждут. Давай. Вот так. Отрезали. А -а -а, отрезали. И последний кусочек. Давай взяли взяли так подойдем сюда О, сюда Что, что не так что я вздрогнул что случилось так это не тот ли шкаф который мы роняли так ладно свечки нет документа нет совести нет страха так обыскать кабинет джорджа страха страх то у нас до хрена сраться можно таки Так давайте пополним керосинку потому что так потому что на видео плохо конечно будет видно без керосинки вот ну давайте Взламываю. Так, потихонечку. И оп, оп, и. Оп. И давайте сейчас она по-любому соскочит. И есть кто нападет на меня на этот раз. Давайте, чем дальше иду, тем больше нападают людей. Ну как людей? То, что от них осталось. Давай, давай, давай, давай. Ангелочек. Гори, гори, моя звезда. Спички. Да пошли нахрен. Спички говорю. И да не хочу я пить. Вот так. Мадам Бутылети у нас имеется. Но ты должен был проверить все варианты нормы. Ты же судья, ты должен уметь обходить законы так, чтобы избежать наказания. В контракте указано, что вы оба можете передавать свои дела без всяких договоренностей. Прости, Джош, но ты ведь сам его подписал. Я не думал, что этот ублюдок думает меня перехитрить. А его восхитнувшийся отроди проникнет в шахту. И чего Но ты хочешь? Этот паршивец не сможет получить все наследство. А, наследство. Придется убедить этого козла. Ну, что-то убедить. Отказаться, наверное. Неужели это было на самом деле? Они правда замышляли что-то против нас с отцом. А, они хотели меня еще уб... а я еще кого-то. Батя, батя, ты в цилиндре был, батя, ты молодец, батя ты красавчик. Я вот всегда верил в тебя. Ты не подведешь. Кстати, на Никола Тесту немножко похож. Так. так вот, не дай бог я повернусь, и там сейчас опять какая-нибудь меня хрень ждет. Так, это что такое? Не то. Так. Нет, не ждет. Обыскать кабинет. Так, что мне надо? Обыскать кабинет Джорджа. Ну обыскиваем, обыскиваем. Ну давайте посмотрим. В основном в столе, наверное, что-то держат. Так, бросит черниница. Черниница. Какое словосочетание, да? Черниница. Сейчас она имеет другой контекст. О, открывает двери в регистратуру. Комнаты 107 и 208. Так, ну давай, нападай. Я взял все. Давай. Где ты? Кто нападет? Хрен, в окно не выпрыгнуть! Обложили гады. Так, здесь нету ничего. Так, там, там ничего нету. Так, ну давай, кто нападет, нападет, нападет. Давай, я жду. Кричить? Нет, нет, не хочет кричать. Вот я поэтому спиной поворачиваю, чтобы не ждать, потому что я сейчас повернусь, это в лицо, это же страшно. Так, газетная вырезка. Так, Блэкстон, Нью Гэпшн, понедельник 2 сентября. Шериф выдал ордер. Так, владелец. Так. Выдал ордер на арест Джейкоба Хайда, владельца шахты и гостиницы, который обвиняется в убийстве судьи Джона Нортона, скончавшегося от тяжких храм по прибытию в гостиницу. За поимку Хайда объявлено вознаграждение в 500 долларов какое ничтожество 500 долларов за моего батьку да вы что так он стоит гораздо больше вы его просто недооцениваете кстати вот так вот светло же светло вот я оттуда бы пошел так а хочу здесь ищу то Судья по описанию. Генри был типичным меланхоликом, но я бы не стал делать поспешных выводов и говорить, что он покончил жизнь самоубийством. Слишком много людей пропало без вести в этих местах, и, конечно, не все из них из-за излишней чувствительности. Я уже много раз писал вам, и так и не получил ответа, поэтому спрашиваю снова. Вы действительно не помните моего брата Генри, который останавливался в вашей гостинице на два месяца назад? Ему 31 год, он высокий, худощавый и носит очки. Мой брат приехал к вам поисках покоя и спокойствия после нервного срыва генри молодой художник поэтому он собирается собирался писать пейзажи брат всегда любил безмятежную атмосферу этого региона и говорил что горы и леса заставляют звучать струны его души кстати это может в палатке который жил как я уже А нет это палатка в современном мире как я уже упоминал в предыдущих письмах генри так и не вернулся домой блэксон последнее место где его видели не исключено что он мог покончить с собой генри сильно страдал но искренне надеюсь что это не так может быть вы вспомните какие-то детали которые помогут мне разгадать тайну исчезновения моего брата искренне ваш ну там ублюдок неважно так ну вот, история проясняется. Брат пропал. Мясо. Так. Керосинка. Ангелочек. Кстати, давайте вот здесь свечу зажжем на всякий случай. Мало ли. У меня такое чувство, что сейчас что-то произойдет. Ну не может такая большая комната смотрите и ничего не происходить. Так, керосинку пополним. Вот так. И давайте. Вот, вот, вот оно. Она бежит. Ну, потому что она должна бежать за мной. Иного не дано. Надеюсь, мне, мне самому надо бежать. Куда бежим? А куда бежим? Я бегу просто куда глаза глядят. Блин. А, ты тварь. Он. Так. Давайте сюда. Я уже не знаю. Надеюсь, мне помогло это. Мне помогло, господи. Тут все с... пошел нахрен. Все самому делать надо. ⁇ -мо ⁇ Так. Вот так и серешься какой-то мужик с киркой за что вот что я ему сделал лично я ему что сделал вот так вот вот так вот со мной поступают Помотросили, бросили обидно слушайте так тут что тут ничего нету как я понимаю так мы ворвались откуда я уж даже не помню мы ворвались вон оттуда где картиной Завалила проход. Надеюсь, так стоять. Ну была же рука. Наверное, это глюки, когда быстро перемещаешь. Вот. Или, или, или они закрываются по-другому как-то. Ну ладно. Тем не менее, пока у нас все. О, это стол. Это хрень, я думал, хоть звукозапись какая-то. Так, Внизу, опаньки, ничего нету, опаньки, ничего нету. Так, а мы, а, мы же здесь были, если я не ошибаюсь. Да, мы здесь были. Так, вот смотрите, керосинка. Но мне, мне так получается, что мы здесь были. Это бриллианты? Наверное, не столь в состоянии, что это были за Джейкоб, мой отец или один из постояльцев. Если отец, значит Мэделин была его. Даже думать об этом не хочу. Мой Джейк. Мой дрожайший Мэделин Джейкоб. Вот так вот. Сережки сережки сережки. Для своей любимой. Так, осмотреть. И что мы видим? Так, ну что мы видим? Не вижу, чтоб она что-то такое выдавалась. Так, мне туда. Прыгаем. Так, что за звуки? Так, я не знаю, как здесь бежать, а мне куда надо-то? Так, обыскать реги... регистратуру. Регистратура на первом этаже была, насколько я помню. Так, сейф мы этот чемодан уже уроняли. Я не хочу, не хочу видеть, что там произошло. Так. Я не хочу даже посмотреть там и не хочу. Не уговаривайте меня. Кому интересно... Вот. Ой, что твою мать. Даже простого видео начинаю бояться в этой ужасной игре. Детектив остановился в номере 203. Это наверху. Похоже, он так и не освободил комнату. Так, где Так, где-то должен быть запасной ключ. Давайте смотреть. Так, стол. Стол. Стол. Стол. Стоять. Закрыт, закрыт, закрыт. Ну, открывай. Так. Ключ. открывает от комнату 202. Так. А от ключ от комнаты 203 тут нет, но может, может, я смогу попасть с из комнаты 202. Конечно сможет. Так. Я должен узнать, что удалось. Так, мальчик со спичками. В смысле то, что вот этот хрен сейчас тебя чуть не зарезал какой-то там. Тебя-то вообще не, не напрягает. Вот главный герой-то какой. Даже меня он напрягает, а его он не напрягает. Надеюсь, он вас тоже напряг. Надеюсь, вы тоже пересрались. Если вы не боитесь в этом видео ничего... То есть, если вы играя не боитесь ничего, то я не знаю, у вас, наверное, либо железные нервы, либо стальные яйца. Хотя смысл один и тот же будет, поверьте мне. Так, на второй этаж идем. Нам надо в 203-ю, но попадем, мне только через 202 комнату. Так, кто-то был, нет, или мне показалось, или кто-то был? Или мне показалось? Не входить, не входи. Так. Так. Лезем в окно. Давай, этот маничел где-то тут должен быть. Там что-то есть. Толкает, толкает, толкает эта тварь. Подождите, керосинка. Надо заправить. Так. Куда? Лезем в нору. Так, потихонь, скорее. Интересно знать. Так. Так. Ага, в комнате. Так, что-то он бормотал. Надо переходить, пока он там. Так. Вот так, спешить не будем. Тут главное без спешки. Откуда он взялся? Неизвестно. Так. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Он, наверное, сзади может быть уже. Он сзади. Твою мать! Он меня убил! Я испугался! Реально, ребята, я реально испугался. Ладно, давайте. Загрузить последнее сохранение. Итак. Ну, теперь мы знаем. Мы попробуем теперь бежать. Давайте я отключу фонарь. Так. Фонарь я выключил. Лежком можно запросто попасть в соседний. Мне нужно понять, что ему удалось выяснить. Так, пока он нас не видит, мы присели. Но я думаю, что надо бежать. Надо бежать и заваливать, заваливать проход. Это мое мнение. По крайней мере, мы теперь готовы. Давай-давай-давай-давай. Вот так. Мы успели. Мы успели. Вот так. Угу. Кстати, даже второй раз проходя, даже второй раз проходя, все равно есть адреналин. Есть-есть. Так что... Так... Берем. Да, так и можно спокойно сраться тут в этой игре. Так, это у нас глава 6, если я не ошибаюсь. Так. В прошлом мы с сапогом по морде получали. Кстати, если вы думаете, что это все бредни и что нисколечко не страшно, сядьте пол второго ночи и кстати если вы не видели прохождение, то это очень страшно если вы видели прохождение вы конечно же знаете где что как выпрыгнет поэтому ну, у, меня, у меня такое чувство что даже зная прохождение вы все равно можете напугаться так что это пока ну давай тени кресло нет поймать там ничего нет фанер не убирается, замки не открываются но я пришел правильно так и что мне остается по окну выходить только Но ну, походу дело да. до и вот так вот так так смотрим что мы тут видим кстати, этот я даже не знаю, он по домам может ходить, его по домам, по номерам. Если он может ходить, нам конец, потому что он-то знает, наверное, где мы можем находиться, а мы не знаем. Сейчас стоит он у нас за спиной или нет? этот будет чертовски страшно. Может, он на свет идет? Может, его как мотылек притягивает к себе эта лампочка? Так, машинку мы не будем трогать. Нам надо посмотреть только, есть ли здесь или нет письмо. Кстати, вот письмо. Жалко, что нельзя читать. Может в нем многое бы объяснялось. Так. Ну там закрыто везде все. Так, ладно. Вот. Гилман, открывай! Нужно поговорить с глазом на глаз. Здравствуйте, мистер Хайд. Кончай с любезностями, я знаю, что ты задумал. Вижу, вы выроссежен, но я не понимаю, почему я? Ты не первый писака, решивший, что он тут раскопает сенсацию. Но я здесь не за сенсациями, я просто хочу докопаться до правды. В этом милом уголке мирно происходит что-то очень странное, столько людей пропало. В том числе и ваш друг, судья Джон Норта. Я хочу его найти, уверяю вас, это моя единственная цель. Засунь эту цель себе в жопу ты хочешь доказать что это я похищаю людей хочешь привлечь к себе внимание громкой истории привлечь внимание забавная формулировка это ведь вы любите замалчивать факты из критичек со временем того несчастного случая в шахте прошло два года, но правда мы так и не узнали, погибли люди, многие из тех бесследно исчезли, а вы ведете себя так, будут это мелочи. Это и был несчастный случай, трагичный несчастный случай, который в своей жизни моим рабочим Он разрушил мой бизнес. Конец истории. О, oh, oh, боюсь, в этом история отнюдь не заканчивается. С тех пор в этих местах начали пропадать люди. Много людей. людей, даже некоторые постояльцы He's этого заведения. I хватит, чтоб те завтра дух тебя здесь не было. Я, тебе, козел. Конечно. Кстати, это вы, наверное, писака, может, с ломом ходит. Надеюсь, детектив оставил здесь что-нибудь. Конечно, оставил спички. Да. Идите на, с книгой этой. Так. так у меня почему-то такое чувство, что эта игра не рассчитана на детей и подростков. Потому что с такой психикой, которая сейчас у детей и подростков здесь ловить нечего. Либо помрут за компьютером, либо. Либо еще что-нибудь. Поэтому не стоит играть, если только хотите проверить себя на прочность. Первая записка детектива. В ходе расследования пропажи судей детектив обнаружил, что лю люди исчезают в этих местах с тех пор, как произошел взрыв на шахте. Он решил, что виновником мог быть мой отец Джейкоб Хайд, И даже посетил шахту, чтобы найти улики, подтверждающие его подозрения. Исчезновения начались сразу после происшествия на шахте. Я знаю, что этот район небезопасен все-таки вокруг леса, горы, болота и пещеры. Но я не верю в совпадение. Мне тоже кажется, что взрыв был не просто несчастным случаем, хотя версия Джейкоба и была подтверждена следователями. Один из местных жителей сказал мне что прямо перед взрывом Хайд привез несколько бочек пороха на свой участок. Я собираюсь спуститься в шахту и проверить, нет ли там каких-нибудь улик. Шериф мог что-то пропустить, а возможно ему просто дали взятку. Может быть так я смогу пролить свет на исчезновение. Господи, выбраться из гостиницы. Так, вот я бы через окно вот это в тот день детектив отправился в шахту, вернулся... Возможно, я сумею понять, что там произошло, что было. Я помню, смутно, но пороховые бочки, пропавшие люди, что там произошло? Мой отец был жестоким человеком? Не стану отрицать. Ну и не надо. Но способен ли он был на хладнокровное убийство? Что ж, похоже, мне придется спуститься в шахту. Это не тебе. Это мне придется спуститься в шахту. Так, выбраться из гостей заперта нужно идти другой выход вот я предлагаю прям через окно тут всего лишь второй этаж даже сломанные ноги ничего тебе не по сравнению с тем что сделает от козлина там с этим молотком есть вообще в этой гостинице какой-то черный ход не знаю там так подождите дверь зак... закрыта Дверь закрыта. Выбраться из гостиницы. Тут Стена, стена. Так, стена, стена. Дырки. Никакой в потолке не видно. На полу дырок. Так, минутку. Так. Так тут что-то так под кровать его может так нет нет ну смотрите как отсюда ни снизу ни сверху так давайте ка подумаем подумаем так я боюсь что там этот козел может быть Вот я хочу через окно. Вот хочу, вот просто. Сил моих их нету. Хочется как. Ай-ай-ай. Хоть бы это мультиком прошло, и я... И я выбрался отсюда. Ешь твою мать! Так да как это же мерзко! Скини, Этого не, не, может не может быть. Что не может быть? Тут... О -о -о -о. Ой, я сейчас блювану. Ой. Ой, я сматываюсь, ой! Похоже, я выжил из ума. Где мои ножницы? Я говорил первоначально сжечь тут все нахрен. Господи, они меня куда-то ведут. Так видели? Видели? Все это происходит в моей голове. Ну, не знаю, этот козлин, то по-настоящему был. Мне почему-то кажется, вот куда, где самая хреновая, туда и надо идти. Где говном испачкано кровью потом. Где маньяки, убийцы, тираны, вроде как он был. Надо будет посмотреть потом на видео, вроде он здесь на лестнице исчез. Так, так, так. Так. ешь твою мать-то. Выбраться из гостиницы если бы я бы знал еще куда тут бежать вот так вот так господи кажется я схожу с ума а ты еще не сходишь с ума давай хоть бы там видео он прошло и, и я убежал бы готовьтесь сейчас вы напугаетесь какой-нибудь хрень тут придумали разработчики у вот О, смотрите ну новенький а бежать я должен сам? Почему бежать-то я должен сам? Куда бежать? Давай, давай, давай, давай. Давай, я еще должен по улице бежать. А куда бежать? Давай. Слава тебе Богу, Господи. Хватит. Только не говори, что он за мной бежит. У меня пистолета нету теперь. А он бежит. Господи, он спереди. Подожди, подожди. Стой, стой, стой, стой. Как это так? Как это так получилось -то? Не понял. Вот здесь, вот будьте мне пояснительную бригаду, пожалуйста. Так, бежим. Сначала мы бежим правильно. Так. Сворачиваем сюда. Сюда. Все понятно. Вот только один. Надо только следить. Надо только следить. Ты надеюсь, не умеешь запыхиваться там. Не задохнешься, не куришь. Иди твою а шмать-то! Калич! А, о как? Ну что ж, ну, ну, ну бывает! Бывает! но ну, по крайней мере, мы теперь судья пытался меня задушить и задушил бы, если бы не вмешался тот человек с цилиндре и маски. Ничего страшного. Так, жмем любую кнопку. Бежим. А, так много Понятно сторону Так Так Мы готовы, мы готовы Куда бежать? Надеюсь, он не за нами бежит Господи, все. Он все крушит Это, опять, какой-то призрак, причем сильный Физически сильнее. Ах он, сам существо. Блин, ты Я тебя разглядел хоть. Теперь я знаю тебя в лицо. Не кусай меня за яйцо. Так что, увидели, какой он толстый у него в одной руке кирка, в другой пила какая-то. Интересный субъект. Так, туда, значит, мы не бежим окей okay, на yeah. я как понимаю наша глава закончится когда мы сбежим оттуда Итак, смотрим и его по сторону. сторону бежим бежим Распадаем. Оттаемся. и от козлина сейчас опять что-то поднимет там телегу пока мы сваливаем Встаем на лыжи, давай пятки салом намазали и бежим, бежим, бежим, вот так вот, первый поворот, первый, вот сюда, вот, все, теперь сюда, куда, фонарику, по любому фонарику, так, А вот сюда, что подобное, я играл, значит, никто не раздомбил, А я... Подожди, подожди, подожди. Я хочу жить. Нет, нет, нет. Так не пойдет. Я просто хочу жить. В чем я виноват? За что? Если ты с кем-то поздорил, я-то тут причем. Так. Что случилось? Что произошло? Глава 7. Ну что ж, главу 6 мы прошли. Спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки. Покедо.